Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Семейка из Талдема. Сегодня хотел вас поделиться новостью отличной для многодетных семей. Если вы многодетная семья, то реализует картошку по 10 рублей. Эта картошка. Э, деревня Палыч, да, название? Кстати, есть там, скину ссылочку, как туда проехать деревню Палыч, если кто не знает. Вот, это далеко от Талдема, там сколько буквально? Километров 20, наверное, Может поменьше, побольше вот. вот такая картошка покажи идет нормально на хранение мы в том году брали ни одна не сгнила все хорошо сейчас мы эту картошечку по ящичкам и в подвал на зиму как вы знаете лето в этом году у нас не было и особо, и особо картошку некому было выращивать поставлять эти и куда ты все расширю. вот такая картошка ну -ка, с ними а если не многодетные там она что почем по 15 да угу. а если не многодетный там надо что брать удостоверение многодетных семей вот что многодетными является показывайте прямо и все и вам картошечка по 10 рублей там кстати еще есть кстати, там еще продают морковку. А, морковку не продают. Продают. Продают. Морковка, лук и капуста. Морковка, лук и капуста. Тоже там, да, вроде по 10 рублей. Но это надо уточнить он съездить. Вот. Так, что еще-то хотел вам сказать. Так, ребята, еще есть, кстати, скидки. Сейчас жена вам подробнее скажет, какие еще здесь скидки. Жена, ответь, пожалуйста, ребятам. А я... Какие там еще скидки-то есть? Скидки... Ну, для многодетных, местный? я имею в виду. Кто местный, местные многодетные, имеют скидку, как на Дмитров ехать, мойка по левой стороне перед железной дорогой, там скидка для многодетных. А, где мойка, это апельсин, это бывшая заправка? Да, бывшая апельсин заправка, напротив нее, как раз там мойка. Вот там скидки для многодетных. В девятиэтажке, которые в Талдонске знают, там констовары, там тоже есть скидки. А там сколько скидков? Там 10% Для многодетных, да? да? Тоже надо показывать это? Ну да, покажешь удостоверение многодетных 10% скидка Ребята, а вы напишите в комментариях, какие вы знаете скидки многодетным семьям Тоже он очень интересно будет почитать Ну и другие многодетные семьи увидят Какие а. еще есть скидки в Талдыме Или Дмитровь в Талдомском районе, муравь... Ну да, или Дмитровь. в Дмитриеве Талдем... Ну так, недалеко чтобы от области, Где? Недалеко, Тут да, от Талдыма все, это было такое коротенькое видео. Все давайте отправляйте за картошкой. Потом многодетный, немногодетный тоже отправляйте за картошкой. Картошка классная, хранится хорошо. Всем пока. Да, уже 4 года там берем. И 4 года все хорошо. Все, всем пока.